всем привет ребят сегодня у нас суббота 17 число апреля блин. вот попросил женю чтобы он заехал на своей вести 1.8 и вехи на ней мы откатываем как бы прошивки для вас специально то есть выкатываем Женек вот специально проверяет все говорит как надо что надо сделать лучше не лучше опять же ну ну да чтобы все проблемы ну вот как он как бы испытатель в общем как таковой на ручке почему я сегодня попросил его приехать потому что на днях мы выставляли фазу очень много времени потратили но на вести спорт ну, там, естественно, валы свои, э, фаза совсем по-другому выставляется, но есть как бы тенденция определенная, понимание, как это все работает э, с фазиками именно здесь. Но там мы получили очень неплохой эффект э, на спорте, прям вообще поехала очень хорошо, прям, ну, классно, самых малых оборотов там э, практически... С самых низов она ровненько линейна и я решил применить э, данные как бы накопленные знания которые ангарит, у нас, ангарит, да, ангарит. понятно было ну понятно стало применить под обычную весту как бы ну но с учетом того что здесь более узкие валы соответственно на днях я покрутил и сегодня относительно как бы так сильно покрутил фазик и попросил вот Женьку заехать он заехал и Пробуем катаемся, проехали вот по каду, сейчас уже обратно едем. Посмотрели, как она будет тянуть на разных оборотах, то есть и в городе, и по трассе. Но, ну, в принципе, как бы все очень даже неплохо. Почему до этого мы проверяли, как бы не, не особо крутили, потому что зимняя резина стояла. Зацепа не было, было холодно, а сейчас вот Женек как раз... Пересел, на нормальные кирза Снял, поставил чешки и теперь прям нормально рулится все. Ну и разгон более чувствительный стал. Покатались, ну реально как бы реально намного лучше стало, отзывчивее и самое главное, что равномерно как-то. Ну вот, я не знаю, как по твоим впечатлениям, ровненько, плавный набор, но всегда стабильный ну да, он прям в тяге всегда у нас получается как бы и, и очень комфортно получается при этом Никаких рывков, пинков, вообще ничего нет Опять же, все там кричали, что вот какие-то подергивания Там бла-бла-бла, всякие там срач какой-то налада Lada нет, э, там был Что вот я там кого-то там типа обманул Что тычки, блин, какие-то, блин Это и есть режим принудительного холостого хода Я его не трогал он в стандартной прошивке всегда есть, то есть если вы отпускаете полностью педаль газа при движении у вас отключается топливо, как вы ее только нажимаете, касаетесь, у вас положительное пошел от нуля процентов педали, дроссель, то есть ну как бы топливо включается, отсюда вот этот как бы микро такой толчок получается, это штатная тема, ну раз так уж прямо все прям хотели, я соответственно этот ПХХ режим принудительного холостого хода Сдвинул на первых передачах так, чтобы он отрабатывал очень поздно То есть отключение происходит при 2500 оборотов. То есть если до 2500 вы едете, отпускаете, то топливо не отключается Как вы только перешли границу 2500, ну там от передач зависит, то оно начнет отключаться И задержки опять же увеличил на отключение самой топливоподачи Не знаю там... У некоторых есть какой-то странный стиль езды, как э, на трамвае, блин. Нажал, поехал, разогнался, отпустил, блин, катишься, блин. Нажал, отпустил вот это вот. Отсюда эти вот рывки и происходят. Если полностью не отпускать, а нормально дозировать, то вообще ничего не будет, никаких рывков. Пришел. Жарить. Ну вот. И в данной прошивке И в этой, и на спорте И на всех я там на роботе Сделал одинаково То есть теперь принудительный холостой ход Будет отрабатывать позже То есть этих пинков, тычков уже не будет Но комфортней, да, стало Я ничего не говорю Но опять же не забывайте, что Может быть расход топлива При этом немножко увеличится Потому что есть такие люди определенные, которые там за каждые 100 миллиграмм там прямо удушиться готовым, блин, что вот у меня там было там вот столько-то, прибавилось на 100 грамм, на 100 километров, стало больше, да Я говорю, ты понимаешь, стоятия, да? что это... эти 100 грамм на 100 километров это 5 рублей на сотку всего, 5 рублей, блин, реально. Просто, когда машина нормально едет, как бы хочется и… Ну, стиль езды, соответственно, да, и... жарить на ней. Начинаешь немножко… Ну интенсивнее перемещаться как бы она едет хорошо тебе хочется нажимать как бы от этого ну, от этого соответственно расходы будет больше. Ну, ну, стиль езды меняется, да, она да, провоцирует да. Просто, ехать просто ехать более агрессивно. Чуть, -чуть, чуть, -чуть, да, -чуть агрессивнее, все. да, езда становится. Но если ехать также в обычном режиме, то есть при том же стиле езды, то никаких проблем нету. Она даже зачастую еще меньше начинает потреблять, потому что с чем это связано? Момент на низких оборотах э стал выше. Соответственно, вам не нужно теперь крутить э, мотор прям куда-то там визжащий режим, чтобы вытянуть, как бы, ну, переключиться потом и остаться в тяге. А теперь у вас тяга с самых низов, как бы, нормальная. Мы даже тут проверялись, с человеком катались. Чуть-чуть э, там немножко фазы другие были. Мы вообще с холостого хода двигались на пятой передаче. Блин. Реально, как бы. С 800 оборотов, то есть просто нажали, блин, и она поехала. Она не захлебывается, не звенит не дергается, никаких, вот просто начинает ну, туговато, да, но едет при этом понятно, что и тяжело просто да, как бы, ну я думаю, что еще покрутим там, в принципе, надо еще поработать будет с доп. топливом это ускорительные насосы, как таковые это как в карбюраторе дополнительные там, брызгалка, ускорный насос есть и постараемся максимально выжить из нее, что она может но при этом оставить, оставить как бы комфортно уровне, на нормальном уровне, ну, не так, чтобы там хреново все было, вот опять решил жене немножко жарить. Нет, нет. Вид хорошо набирает, О, замечательно, ну предсказуемо все плавно. Да. -то там только не забывай там камеры все. Да, да, ну вот там, ребят, так что это такое включение было просто пробное. Давно не снимал видосов Просто мы на днях, я говорю, на двух спортах Испытывали прошивку на двух разных У одного Евро-2 Вы, наверное, в видосах его увидели С пауком, ну, вставка такая Вместо паука из нержи А другая Евро-5 То есть прошивки у них совершенно одинаковые Просто с учетом евро-норм Сделано, чтобы катализатор там Ну, ошибок не висело И оба владельца сказали, что поехала совершенно по-другому и намного прям вообще кайфой Ну, покрутим еще их Там еще есть возможность Очень не немаленькая бо... ну, не Там еще э, потенциал большой На самом деле у Вестовской У Веста Спорт именно Попробуем на ней все опять же выжать И посмотреть как это получится Так что, ребят, следите обязательно За видосами, это такое как бы Информационное просто Небольшая, такие видосики снимаем а, Ну, опять же уходим под видосы, там ссылочки на драйв и контакт моей группы, ну и соответственно подписываемся, жмем колокольчик и ждем очередных видосиков так что в общем всем пока и до новых встреч